Огромная многоэтажка или памятник архитектурного значения. Санкт-Петербург считается архитектурной жемчужной России. Сюда едут туристы со всего мира, а сам город называют второй Венецией. По идее, власти должны заботиться о том, чтобы здания находились в должном виде. Они должны их сохранять и как-то поддерживать. Мы с вами находимся в муниципальном округе Комендантский аэродром. Раньше на этой территории когда-то был ипподром. Здесь проводились скачки, были трибуны. Это место было местом притяжения всех петербуржцев. Обозреватель петербургской газеты отметил важность этого объекта для развития Коломяг. Вот что он писал: от Коломяжского ипподрома ожидают больших последствий. Именно влияние путей сообщения на цивилизацию, а Коломяги по своему узловому положению среди петербургских окраин и пригородов напоминают древнюю Эладу. Края Коломяк изрезаны морями, конно-железными линиями, железной дорогой, и поэтому есть полное основание надеяться, что Коломяки станут колыбелью скаковой культуры. Также на ипподроме в начале 20 века происходили испытания летательных аппаратов, так что это место мы по праву можем считать местом рождения русской авиации. Но вскоре ипподром перестал быть популярным. В 30-е годы его помещения стали использовать под овощные склады, а территория вокруг начала обрастать многоэтажками. На данный момент остается нетронутым один дом, который хранит частичку истории, но на него уже покушаются местные девелоперы. Однако есть неравнодушные жители, которые борются за спасение этого исторического здания. Петр, привет! Расскажи, что за здание, с которым мы находимся Здравствуйте. Мы находимся рядом со зданием, вероятно, фрагмента трибуны Бенуа выше комендантского подрома. Мы подали заявку в КГОП на предмет выявления памятника архитектурного значения по этому зданию. Но проблема в том, что Застройщик, это вот э, компания Монолит а, В планах у нее есть официальное заявление От сотрудника этой компании, что они собираются Сносить это здание А что глава администрации говорит? А глава администрации говорит, что м, она, У нее есть какое-то устное соглашение С компанией, вроде как они собираются Но по планам, и официально смотри, официальный Представитель э, компании, застройщика Заявил, что они будут сносить это здание Вы в курсе, что это здание Как бы было ориентиром для того, чтобы В 1937 году поставили статус? А его не собираются сносить. Что вы говорите? Да, да кстати, как так получилось, что мы сегодня одни? А мы пригласили на интервью замглавы администрации, господин, захожу в но вместо нее пришли вот славный подполковник из Приморского РУД и сержант старший с камерой тоже. Если отстоять это здание, что можно сделать в будущем с ним? Ну, это будет замечательный музей. Причем это будет реальный музей на реальном историческом месте. У нас здесь рядом э, место дуэли Пушкина. Тем более, что музей истории комендантского аэродрома присутствует в 66-й школе, где я замечательно учился. И, соответственно, там есть этот музей. Но э, там музей на экспозиции определенного формата именно про полеты. Здесь можно и про ипподром в том числе, и про то, что это Бенуа. Местными активистами было подано заявление, главная просьба которого состояла в том, чтобы включить здание в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Ты идешь в муниципальные депутаты, почему для тебя это важно? Ну, потому что я не хочу, чтобы всякие руководители района от партии Дина России принимали за нас решение, вот так вот могли спокойно сказать, что вот нам это здание неинтересно. Нас интересуют какие-то э, меркантильные истории, как бы непонятная монетизация через стоимость недвижимости. И, на, бо, бо, меня больше беспокоит, что здесь есть история в этом районе, и она достаточно значимая для всей страны, в том числе. У нас есть два варианта. Застроить город бездушными кварталами муравейников или же сохранить и передать нашим потомкам культурное наследие. Нынешняя власть выбирает первый вариант. Мы же предлагаем вам регистрироваться в умном голосовании и участвовать в выборах, которые пройдут 8 сентября. Вместе с вами мы выберем достойных управленцев и отстоим наш Санкт-Петербург.